так вот возят туристов на водопад, жур-джур. А мы пойдем пешочком. Мы прогуляться хотим. 300 рублей до тропы можем доехать. Спасибо. Там какой-то мост. Не, мост, вешняя песня, там. А вот, в принципе, площадка-то. Вот сюда я хотел проехать. Чтобы попасть на водопад Джурджур -Джур, своим транспортом, нужно добраться до села Генеральская, которая расположена в 64-х километрах от Судака и в 30 километрах от Алушты. Доехав по трассе Р-29 до села Солнечногорское, нужно свернуть на улицу Вишневая, далее по дороге на Генеральское примерно 8 километров. Вот площадка-то для машин. А что там? Там водопаде. Обратно списку. Идем на водопады Джур-Джур. А водопад Джур-Джур. В общем, накалывают автотуристов только так. Только в село въехал. Стоят группы. Машина, говорит, парковка здесь. Дальше только пешком. Дорога не проезжая. Так вот, дорога проезжая. Прямо до кафе. Улузень какая-то тут. Что за то. Это практически у входа на тропу к водопаду. При входе никто не сидит. Деньги не собирает. То есть идем пока бесплатно. Но дальше еще один вот барьер. Там сувенирная лавка и еще площадка. Верхняя. Кстати, можно ехать и здесь. По нормальной машине. Он тут недалеко. Мы прогуляемся пешечком. В зависимости от того, на каком транспорте вы передвигаетесь, можно оставить машину либо на въезде в село, где навязчиво предлагают услуги по доставке вас на своих подготовленных УАЗиках прямо к самому водопаду, утверждая и показывая картинки сомнительного качества, что дорога дальше очень-очень плохая, что на самом деле не так, и проехать можно вплоть до дальней стоянки возле кафе Улу-Узень, откуда до водопада около 2-3 километров. У кого автомобиль с высоким клиренсом, можно проехать еще порядка одного километра до входа, на пешую тропу к водопаду, возле сувенирной лавки. А здесь, конечно, дорожка похуже. Ну, кто подготовлен, тоже может проехать. Можно было, но там, я боюсь, что хуже будет. Здесь, видишь, валуны какие? Да и прогуляться пешком пару километров, я думаю, не так тяжело. Вот так вот она выглядит. Ехать можно, если осторожно, как говорится. Все, идем дальше. Полянка. Тут асфальт когда-то был. Наверное, в советские времена. Водопад Джурджур -Джур – самый мощный водопад в Крыму. Его средний многолетний расход воды составляет 270 литров в секунду. Он не иссякает даже в самое сухое время года. Расположен он в окрестностях села Генеральского Алуштинского района, в ущелье Хабхал, образовавшемся в результате действия вод реки Восточный Улу-Узень на высоте 468 метров над уровнем моря. Пошли до сувенирной лавки. Спасибо. По таким трубочкам, лесенкам, полезем в гору. <звы> ну, должны были стоять там вот где надпись жул «Джур, джур Там будка раньше стоял <звы> <звы> Я не знаю. даже тропа какая-то смотри по ней что ли пойдем даже дорога смотри Пошли выше водопада, посмотрим. Тропа уходит. Идет она, похоже, по кругу. Здесь заходят, там выходят. Вот он, водопаде начинается. О, вот он откуда идет. Мост и Говорят, что если подняться от водопада вдоль реки примерно на километр, то открывается живописная панорама порогов, каскадов, из которых предпоследний и последний имеют высоту 28 и 60 метров. Но мы этого не проверяли, а лишь ограничились изучением окрестностей водопада. Сейчас пойдем по этому листику и окажемся на той стороне обратно к водопаду в наших планах посетить Алушту, так как до нее рукой подать, познакомиться с ее набережной и основными достопримечательностями, первой из которых остатки крепости Алустон. Крепость Алустон — старейшая из оборонительных сооружений на территории Крымского полуострова, оставившая значительный след в его истории. На протяжении многих сотен лет она оставалась важнейшим фортификационным строением на ЮБК, давшее, кстати, название городу. Сейчас от крепости осталась лишь одна башня, которая находится фактически в самом центре Алушты на перекрестке улиц 15 апреля и Энгельса. Только мы стали отходить от крепостей, как вдруг... Что это? Как будто мы находимся не в Крыму, а в какой-то восточной стране. Ну, один следующий. Оказывается, неподалеку от крепости находится еще одна достопримечательность – мечеть Юкары Джами. Это единственное культовое мусульманское сооружение 19 века, сохранившееся в Алуште. Мечеть расположена на вершине холма и горделиво возвышается среди местных поселений. Ее видно издалека. Она как тонкая игла, удивительно по своей форме выделяется среди других строений. Мечеть была возведена в 19 веке. Ее название переводится как «Верхняя». Раньше в долине реки Улу-Узин стояла и нижняя мечеть, но, к сожалению, она была разрушена полностью. Сейчас эта мечеть действующая, и каждую пятницу здесь проходит на массу. Далее спускаемся по улице 15 апреля на набережную. Идем до улицы Ленина, дом 20, чтобы посетить еще одну достопримечательность. Готовато. Дача Голубка – это особняк, построенный в 1887 году. В 1894 году здесь произошла встреча цесаревича Николая Александровича и его невесты Алисы Гессендарманштадтской, православии Александры Федоровны. На фасаде здания слева от входа установлена мемориальная доска в памяти членах. членах первого в Крыму советского правительства. 20 апреля 1918 года, во время мятежа татарских буржуазных националистов и русских белогвардейцев, в подвал здания были заключены члены Алуштинского ревкома, последствия расстреляны. Ныне в здании дачи Голубка размещается центральная городская библиотека. Погуляв немного по красивому Приморскому парку, отправляемся посмотреть неподалеку еще одну достопримечательность – дачу-дом купца Стахеева. Сам Николай Стахеев называл его не иначе как «Вилла Отрада» и считал своим самым любимым и лучшим летищем. Дача купца Стахеева после строительства стала одним из любимых мест местного бомонда. Множество известных людей приезжали летом погостить в этом имении. Пожалуй, самым известным посетителем был художник Шишкин. Чуд, Чудо-юдо, рыбакит, видишь, можно под ней пробежать. Правда, воды нету. Бассейн должен быть. Ага, там у Ага, там колесо обозрения. Тоже все. Парки, кругом парки. Довольно симпатичный городок. Да? Сам Николай Дмитриевич Стахеев пошел в историка Крыма-Люк и патриот России, один из самых крупных меценатов города Алушта. Именно на его деньги были отстроены пристань, набережная, церковь Федора Стратилата, ремесленное училище, городской парк и многое другое. С конца 19 века Стахеев стал почетным гражданином города Алушта и удостоился звания первого мецената города. После событий 17-го года из-за богатого убранства здания, просторных помещений и симпатии жителей города, Дача купца Стахеева не была разграблена и уничтожена, а отдана под детский центр творчества города Алушка. Именно это и помогло ей сохраниться в относительно хорошем состоянии. Дача работает с 9 утра до 8 вечера без выходных, но, к сожалению, она закрыта для посещения туристов. А это наша экскурсия заканчивается Город того, что заканчивается До новых встреч, дорогие друзья!